сейчас тоже самое не, не будет, видишь, все, прорвались здравствуйте сегодня 25 марта 2020 года канал Народовластия программа Плохие Новости я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир очень рад, что я смог выйти потому что YouTube писал, что функция прямых трансляций временно недоступна уж не знаю, с чем это связано ну, вот не был. Не догадываешься так... даже? Нет, а с чем вот связано? С коронавирусом, что ли? А почему? А там как проник в YouTube коронавирус и там пойдет. Пойду, пойду пожирает всех. О чем речь вообще? Так. Вячеслав, во Франции карантин наложили на YouTube, не знаю. Напишите, как слышно, видно. Вот отлично, видно, слышно. Хорошо, это очень здорово, что слышно, видно. Так, представляете, вот бывают совпадения, бывают такие приветы с того света, но я привык уже к этому. Я э, как-то вот э, то ли начинаю думать, а человек думает, чушь я про него думаю. Потом оказывается, что э, память или там день рождения, или день смерти его. И так далее. А иногда бывают совершенно невероятные совпадения Вот я совершенно забыл, что покойному товарищу нашему Антону Крохину сегодня бы исполнилось 52 года Если бы не одна фотография, которую разослали все наши, э, ну кто его хорошо знал, друг другу А фотография это вот такая, сейчас я вам покажу Вот она да, видите, на фотографии изображен этот вирусолог и Путин. Такой, как, как мальчик, руки по швам. Вот вирусолог, я вам скажу со стопроцентной гарантией, абсолютный двойник Антона Крохина, абсолютный то есть вот все абсолютно идентично, вот все, форма черепа, вес там и все. может быть я с ростом не разберусь, может Антон побольше был, он был 150 килограмм чистого веса ну вот здесь по крайней мере и вот мы друг другу разослали такие фотографии, очень удивились, это как будто такой привет он нам прислал с того света, да? Вот такие вот делишки бывают Так, так, так Диктатура идет Ну да, ну мы как раз об этом говорили Что очень легко навязывать свою волю В период всяких карантинов и так далее Но обратите внимание, в этот же период очень и Все быстро можно разрушить потому что, что же, они будут какие-то деньги платить. Люди сейчас проедят последние, почему Вова и не отправляет никого на карантин, а называет это выходными и так далее, потому что оплачивать надо, а деньги-то он лучше украдет. Поэтому, когда люди все проедят, я думаю, они забьют на все эти карантины и будут у Вовы спрашивать, а что делать дальше, а у него нет ответа. Привет, тоже себя плохо чувствую, температура 37,5, самоизолировался. Кому я не позвоню в последний вот, я не знаю, месяц, больше даже в России у всех насморк, горло болит. Вот сегодня очень близкому человеку звонил, насморк, температура 37 с лишним и так далее. Ну все, конечно, заявляют, что у них не коронавирус, но понятно, что не коронавирус, потому что нет тестов. Вот такие дела, значит, 25 марта 2014 года, вот интересные вещи, я сегодня, кстати, про Шойгу будем говорить, написал, а, вот, э, то есть тогда а, я про Шойгу написал, сегодня будем говорить про него, потому что он там как полный идиот высветился еще. РБК тогда пишет «Судьбу военного имущества Украины в Крыму решит ведомство Шойгу». Я пишу это, «Шойгу это умеет, я имею в виду решать судьбу чужого имущества». И Яндекс пишет «Шойгу вручил первые медали за возвращение Крыма». Я пишу «Обратите внимание, какие совпадения бывают, просто подобные цацки в СССР назва, называли «за оборону Ташкента». А и почему совпадение 25 числа, да, сегодня вы узнаете, кто там Ташкент обороняет сегодня, Потом пришли вести о, о, о, о тех, кто сегодня обороняет Ташкент, потрясающе, вот какие параллели исторические, удивительные бывают, да, раньше там, ну, Определенная категория граждан убежала от ужасов войны, ну кроме эвакуированных, конечно, то есть некоторые люди, которые, э, так сказать, имели прихват, убежали в Ташкент, город Хлебный, и сегодня туда, э, как выяснилось, улетел Усманов, чтобы там переживать, ну мы поговорим еще об этом, карантин в родном Ташкенте, так, привет из Наменска, привет, Так, так. Что за шухер в Осетии? Я думаю, что вы мне расскажете. Я, в общем-то, не знаю, я нахожусь не в Осетии, поэтому всю информацию мы имеем только от вас. То есть сейчас, вот, например, несколько наших товарищей сообщили, о, о информацию получили от своих родственников, которые работают в больницах. России получили информацию, это совершенно разные больницы, то есть. Вот я просто скажу, да. уйду. У меня, например, вот все те, кто раньше отмахивались, даже не смотрели, не обращали внимания, все, все начали почему-то писать, что у вас там как, как у вас. Ну, там? Да. У нас тут вот это, а у нас. То есть начали интересоваться, они а только сейчас начали интересоваться. Тогда, ну, потому выступил. что вову Путин выступил. Да, Тогда, а, конечно. Как минимум неделю люди уже, как минимум неделю люди должны были сидеть по домам. Они сейчас только начали, вдруг что-то там. Э, ну, потому что я говорю, вову Путин сказал, вову не сказал ты все. Проси, ты скажи, за сколько до карантина официально Варя перестала ходить учиться. То есть она, Варя не перестала ходить дома. учиться за почти две недели до карантина. То есть нам позвонили, мы сказали, что мы в самоизоляции находимся, и все. И то есть я ребенка своего. И самое смешное, что совпало день в день. То есть они говорят, ну хорошо, там не ходите до какого? До 14 учения. Они, они нам дали 10 дней. Да, 10 то есть дней. мы э, в понедельник с ними связались и спросили, сколько вот мы можем как бы вот без там справок от докторов, там ну то есть вот в таком вот режиме. Они сказали, ну 10 дней, возможно, дальше нужно будет какой-то документ. Ну, да. То есть заканчивается де, де, именно не не календарные дни, а вот учебные. И заканчивается, как раз была суббота или воскресенье, перед тем, как уже нужно ну, было да. бы идти... Ну, на учить. самом деле заканчивается срок должен был в пятницу но в пятницу уже пришло сообщение что с понедельника ходить не надо поэтому в пятницу тоже ну, конечно ребенка не пусть ну да, там два выходных было. да. Поэтому, да. Так. поэтому то есть мы сделали все заранее я не знаю насколько это нам поможет потому что приходится все равно выходить и вот сегодня Пришлось выходить, да, но по крайней мере мы делаем все возможное, чтобы уберечь своих детей, а почему другие этого не делают, почему они ждали пока Вова Путин им разрешит, скажет. Если, если бы они увидели вот сейчас на данном этапе, как вот они сейчас эту ситуацию воспринимают, увидели как, в каком мундировании мы выходим, как, какие меры мы э, предпринимаем, mm -hmm. чтобы вот ну нигде ничего не цепануть. Я думаю, там бы люди, конечно, поржали бы от души ну, да. Но, а, а когда вот уже находишься в этой ситуации, ты уже не смущаешься, ты не стесняешься одевать маску, перчатки те, которые у тебя есть, не те, которые бы тебе было... Хотелось, хотелось да. Хотелось бы какие-то вот эти вот тоненькие, как медицинские. Ты одеваешь те перчатки, которые у тебя есть там по локоть. Ты идешь, и ты понимаешь, таких же много, с такими же людьми ты встречаешься. В России люди говорят, что им стыдно гречку покупать. Ну дураки. Стыдно. So, У меня как, вот ребенок кушает гречку, но мне стыдно гречку покупать, потому что а вдруг все подумают, что я там панику... Приها, либо... Стыдно быть дураком, вот это стыдно, а все остальное не стыдно. Стыдно быть слабым в, в, в, в, в, в, в тот момент, когда нужна поддержка твоей семье. Стыдно быть идти на поводу у путинцев, у воров и жуликов, то есть вот такие вещи стыдно, С стыдно ссать этих подонков, вот что стыдно, стыдно люди не того стыдятся. Стыдно потом ребенку своему будет сказать, да. когда он спросит, мама, я хочу свою любимую гречку, а мама скажет, сынок, вот мне было стыдно идти в тот момент, когда она была покупать тебе эту гречку, а теперь ее нету, да. ну как-то так. Ну я думаю, что сейчас все равно будет достаточно тех, которые будут смеяться. Пишут не все предатели, просто долбоебы. Вы знаете, все же история повторяется. Когда шла Первая мировая война, и накануне уже февральской революции был такой устойчивый фразеологический оборот, когда людей называли «дурак» и «предатель». Задавали вопрос властям, представителям власти, «ты дурак или предатель?». И как это ни странно, вы представляете, министры, включая и премьер-министра, отвечали, я, может быть, дурак, но не предатель, понимаете? Вот сейчас, я думаю, они такого не ответят, они скорее предатели, чем дураки, а народ скорее дураки, чем предатели, понимаете? Потрясающая ситуация. Так... Китаю, А, ну я не досказал, то есть э, наш товарищ, вот э, мне сегодня позвонили, написали, э, вот, и у них родственники ближайшие, я так понимаю, работают в больницах, и эти ближайшие родственники рассказали, что сейчас по больницам дан приказ, я думаю, что многие здесь подтвердят, кто имеет отношение ну как в военном госпитале то есть применять методы военного военно-полевого госпиталя не ИВАК госпиталя, а военно-полевого то есть что значит методика военно-полевая то что безнадежных не лечить на них не тратить ни лекарств ничего, если человек безнадежен, какой смысл да? ним вообще не занимаются Но это метод полевого госпиталя, то есть сразу отложили, ну как обычно привезли, ну видят там такие ранее там множественные пулевые ранения живота ну что им заниматься, нахер он нужен колют ему там морфин, он задвигается там. медсестричка рядом с такими бегает, потому что очень мало всегда, так сказать, мощности бригад хирургических ну это в, в, в полевом госпитале так и здесь, мало аппаратов ФВЛ, мало лекарств которые при этом надо применять поэтому людей, которые старшего возраста не лечить то есть, ну, там, после 60, я так понимаю, поскольку у них тоже устойчивый фразеологический такой оборот, старший возраст, это после 60 в России. Не лечить безнадежных, лечить молодых, и то есть, тех, кого можно. Так сказать, вылечить, да. а кого нельзя вылечить, то какой, какой смысл на, упираться? Да. Те люди, которые находятся в легкой или средней степени, да, как, как сказал как участковый да, в легкой или средней степени опьянение вот, болезни, да, то их отправлять домой, то есть будут лечиться на дому уже. Собянин об этом заявил, о том, что будут лечить на дому, ну как они будут лечить на дому, пошел нахер и сидит дом. Обратите внимание, в Италию аппараты ВЛ, вирусологов, там что-то еще, кстати информация прошла На разных таблоидах итальянских она есть, но не на официальном, что участие прилетевших вирусологов обнаружили как раз коронавирус. Не знаю, за что купил, но зато и продаю. На нескольких итальянских сайтах я это нашел. Официальные газеты это не подтверждают. Не подтверждают мои любимые французские ресурсы, а соответственно я не воспринимаю это как истину, потому что, ну хотя бывает, очень часто бывает, временно, да, там, ты находишь это в какой-то желтой прессе, а потом это выстреливает уже везде. Ну, я думаю, что уже выстрелило бы. Вот. И пишет, в Италии тоже пожилых не лечит. Нет, не совсем так. В Италии лечат пожилых. В Италии просто выбирают, кого же лечить, поскольку не хватает аппаратов ФВЛ, тоже не хватает бригад подключать КВЛ, а лечат-то всех абсолютно. То есть, да, правильно, ты сказал, подключают КВЛ, то есть выбирают, потому что аппаратов на всех не хватает. И если там, в общем-то, уже все кердык, и для врача же это для большинства, да, всегда понятно. Но опять же, если у них не хватает места в госпиталях они живут сейчас разворачивают сколько показывают 300 э, кровати делали они э, военные госпитали вот эти палаточные делают ну да И туда же нет социальные... там полно там военные подключены все то есть там нет такого как в России там даже нет такого как в Швеции да что как-то ну, ну там в Швеции тоже не наплевательское отношение да те кто болеет в легкой форме они дома сидят да? Швеция карантин не объявляет, и, но все, кто заболел тяжело, их притаскивают, реанимируют, интубируют, делают все, что положено. Так, и вот пишут 23.03.20 эфир на особе News Огонь, да, под описанием он есть, ссылка. Спасибо Вячеславу Вячеславу, здоровья Вашей э, Жене Анне и Вашим девочкам, спасибо огромное. Мурза написал огромное спасибо ну честно говоря эфир мне не очень понравился но там как раз мы фактически накануне путинского выступления разбираем что будет делать Путин и как видите угадываем фактически его шаги то есть по поводу карантина потому что на самом деле ему никакое голосование то и не нужно по сути зачем если он людей хотел подставить, а так все, все его законы уже действуют, конституционные. Все, они приняты в соответствии с нормами конституционными. Да. В Китае мужчина умер от ханта-вируса. Представляете, то есть появился какой-то ханта-вирус новый, который распространяют грызуны, вот, и дядечка какой-то ехал в автобусе и там же задвинулся. Все очень сильно удивились, думали, что он умер от коронавируса. Оказалось, нет. Фу, сказали они, фу, не от коронавируса умер, да, а от хантавируса. Так что, возможно, следующая волна вот таких вещей. Но есть еще более интересные новости. В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами коронавируса. То есть, ну, нам еще давно сказали, помните, в январе, что есть еще один штамм коронавируса, не сильно отличающийся от первого, но все равно уже другой, более новый, так скажем. А теперь вот оказалось, что в Исландии, причем такой букет, сразу и старый, и новый коронавирус, как интересно, да. Очень странное поведение этих вирусов обычно такими букетами-то, честно говоря, заражаются уже тогда, когда это какая-то старая инфекция, которая там десятилетиями уже бродит, да, там какой нибудь гонконгский грипп, про который Высоцкий пел и прочее, прочее, прочее, да. То есть... То, что уже наслаивается друг на друга, и вот кто-то вдруг, случайный какой-то человек, так сподобился, что прихватил все. А здесь вроде все это свежее, новое, и в какой-то Исландии дяденька зацепил. Очень странно, очень странно. Вообще, этот коронавирус себя ведет как-то очень разумно. Я много видел всякого рода и читал фантастических произведений про разумные вирусы и так далее, но... Есть замечательное произведение, которое называется «Вирус», и там оказывается, что вирус — это человек, что форма жизни человеческая относится к вирусам, и образ мысли человека — это вирусная мысль. Да? Вот мне кажется, это, это справедливее, что-то все больше рождается убеждение, что это не такая случайность, ну или, может быть, Неосфера, про которую писал Вернадский, да, через которую, так сказать, Земля и все, что здесь находится, Общается друг с другом, решила, что, не, что нужно почистить людей, потому что ну, совсем уже не в моготу. Но деятельность, очевидно, сознательное да вы видите что это сознательная деятельность то есть такие удары наносятся прям как у а, профессионального фехтовальщика то есть такие неожиданные такие из-под тишка что называется да из-под руки то есть помните как меркуция да, получил о, от Тибальда да, удар из-под руки Ромео вот и здесь то же самое, то есть неожиданный такие бах, два еще вируса, оказывается они один и в одном флаконе, прям hand and shoulders, в одном флаконе. Человек это биомусор, да, ну безусловно, особенно когда вы летаете высоко в небе, да, и смотрите вниз, вот когда такая пасмурная погода, и, но достаточно светло, чтобы включили свет. И вы смотрите вниз на землю, видите города и поселение людей. Тут такое ощущение, что это какая-то колония, какая-то плесень такая по земле разошлась, которая съедает землю, очень жуткое такое ощущение, очень жуткие ассоциации, очень жуткие как-то, да, и всегда понимаешь, почему в каких-нибудь фильмах, типа там, как он, район 13, да, помните, как инопланетяне в ЮАР прилетели, и... В аватаре ты всегда на стороне инопланетян, а не на стороне людей. Да? вот именно из-за вот этого качества человеческого, из-за э, того, что как кукушки всех пытаются выдавить. И, в общем-то, получается пока. Но я думаю, что ну, Земля недолго еще будет это терпеть. Принц Ярос заразился коронавирусом. Да, видите, всякого рода, э, ну, так сказать, люди королевской крови в последнее время что-то заражаются коронавирусом. А да. как зовут вы? Подожди, Гарри Чарльз, Чарльз старший. Это самый этот муж? Да, ну нет, не муж, зачем? Сын. Сын, да. да. Да. — Может, все от Елизаветы? — Да, и он, в общем-то, сын Елизавета, да, и он достаточно взрослый, ему за 70, ну, я, я бы помню. Он сказал, что он взрослый, я сказала, Ну, что я, я имею в виду, что ему за 70. Обратите внимание, Альбер II в Монако, тоже, в общем-то, не мальчик, ну, помоложе, конечно, 58 -го Но он 58-го года. Ну, да. он моложе выглядит. Мы же тогда были, там видели. Ну да, вы были, а мне нельзя туда. «Район 9» называется, да, «Район 9» точно называется про инопланетян, которые даже на людей не похожи совсем Это плохо, говорит, это не другой там, это тоже Да, ну конечно, ну мутированный другой фактически, если их два в одном Конечно, плохо Так. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Скажите, что вы думаете по делу Влада Бахова, подростка, пропавшего в Смоленской области. Дело какое-то странное, честно вам скажу. То есть то пропал э подросток, да, если мы по, по поводу того, что болоте нашли, да, это про это. -э потом... Не искали, не искали, без вести пропавшие, потом вдруг внезапно начали искать, и как только начали искать, нашли, а что же раньше не нашли. Ну много вопросов, но нужно больше информации, очень мало информации, очень мало. Вообще, для того, чтобы сказать, ну это как врачу, для того, чтобы сказать четко анализ, диагноз установить, Нужны анализы, нужна история болезни, да, нужен сам пациент, чтобы там по анамнезу там как-то определить, да чем там, что с ним-то. Для того, чтобы сказать следователю, что с человеком, нужны свидетели, нужны документы, протокол осмотра места происшествия, заключение судеб медицинской экспертизы и прочее, прочее, прочее. То есть тоже вот такая папка бумаги, с которой ты ознакамливаешься и отдельно... Рисуешь вопросы, вот на этот вопрос у меня нет ответа, на этот вопрос нет ответа и так далее. Ну, там получается какое-то количество вопросов. Вот когда ты отвечаешь на это количество вопросов, перед тобой абсолютно ясная картина. Хотя она может быть сразу ясной, когда ты уже все прочитал. Вернее, по-честному сказать, она всегда ясная, просто ты уточняешь. Уточняешь. То есть, если ты нормальный следователь, то для тебя ясно все с самого начала, да, только тебе надо уточнить, чтобы не засадить ну, в тюрьму абсолютно невиновных людей. Да? Или там, как несчастный случай, не расценить как преступление, а преступление как несчастный случай. Хотя бывают ошибки, я говорю, я очень. Ну не часто, но несколько раз в жизни сталкивался с такими страшными вообще ошибками, которые я сам совершал, понимаете? То есть я был убежден однажды, что грабеж совершил один человек, в общем-то, а у меня были, может быть, не очень хорошие с ним отношения, потому что он у нас выстрелил изобрет, но мы его не поймали. И я его задержал притащил, причем он оказывал сопротивление, мы там в луже купались с ним, но это отдельная история, потом притащил в отдел, он, я его не бил, ничего с ним не делал, упаси Бог, он дал признательные показания по этому грабежу, рассказал все в подробностях, вот все вообще в подробностях рассказал, но потом выяснилось, что оказалось, что грабеж совершили его товарищам, поэтому и я оперу говорю, он хохлов там поэтому этому делу. а он говорит, да нет, вот ты человек, и я говорю, да ты что мне там лапшу на уши вешаешь, ты, наверное, там его бил, молотил, там, я не знаю, как, он говорит, да нет, и дает мне материал дел, я смотрю, и абсолютно точно, тот человек, все, причем там гораздо все более подробно, а потом стали уже я занимался этим человеком зачем я его доставил все с ним стали разговаривать а он говорит да я говорит, хотел чтобы от меня отвалили но потом конечно версия была что он пытался таким образом как бы от ответственности по другим преступлениям уйти но до сих пор вот для меня это непонятно совершенно что он дал признательные показания я его не пытал не мучил ничего я с ним не делал он совершенно спокойно все рассказал Поэтому я как про себя всегда знаю, что, что нужно огромное количество доказательств собирать, чтобы даже при цариться доказательств признаний, чтобы понять, что оценка КОЛ. Очень хороший анекдот, да. Очень хорошо, да. Сегодня, кстати, Денис, вы, ты слышал, что хакири из... Digital Revolution слили в интернет документ ФСБ о проекте статальной слежки с со своим народом. Называется фронто новое кибероружие ФСБ, что ФСБ э, следит за всеми об этом. Я говорил и вам даже доказал. По 2011 году. И там были зарассекречены телефонные переговоры. Вот половина телефонных переговоров, в которых были от лажа было это разговоры тети Пани с тетей Мани. То есть к нам вообще никакого отношения не имеет. Они включают там, что-то не то. Раз, день там вот такая пачка дисков, я сидел несколько часов, чтобы говорить, статья 51, они вот, мы должны вам дать прослушать, я говорю, можете не давать, все будет статья 51, мне вообще ничего не интересно, не, мы обязаны, вот, включает, я сижу слушаю свои разговоры, причем я говорю, там были такие вещи, как, например, я сижу разговариваю с шлаком за столом, этот разговор идет, а потом вдруг говорю, надо там кому-то позвонить, фамилию называю человека. Достаю телефон, от слышно, и начинаю нажимать, и идет тональный пи-пи-пи-пи-пи, то есть они пишут разговор при выключенном телефоне, представляете, я набираю, начинаю разговаривать, эти следователи переглядываются, ну потому что им фсбшники выдали эту фигню, они-то, я так понимаю, сами даже не слушали, ой, это какая-то накладка, я говорю, нихера себе, накладка, это мои разговоры так прослушивать, это что-то не разговоры телефонные, это совсем другое, по-другому называется, ну и так далее. Так что мы это все прекрасно знаем. Я говорю, там огромное количество информации было, которое к новощенку отношения не имеет. Какие-то старухи между собой ведут разговоры. Они вот включили мне, я слушаю. Я говорю, мне надо это слушать? Они, ну, им дали, они плечами пожимают. Ну, наверное, какая-то ошибка. Как я могу пояснить по поводу того, чего я вообще не знаю. Ну, а все остальное, конечно, 51-я статья. Украина ведет на 30 дней режим чрезвычайной ситуации, ну правильно, в общем-то это давно нужно было сделать. Я говорю, Украина наиболее подвержена, вот, так скажем, различным проблемам в момент такой пандемии. Почему? Потому что там еще путинцы будут «помогать», в кавычках. Кстати, обратите внимание, Вова сегодня выступал, но мы поговорим об этом, но чтобы не забыть, он не назвал это пандемией, он назвал это эпидемией. Хотя официально Всемирная организация здравоохранения, а именно она может объявить что-то пандемией, какую-то эпидемию, назвала эпидемию коронавируса пандемией. То есть официальное название пандемия. Вова называет это эпидемией. Прослушка не с телефона явно, нет, она именно с телефона была, потому что слышно был тональный, так бы его не слышно было, кнопки нажимал, то есть это слушали выключенный телефон. Телефон был Samsung у меня, и как-то вот э, определенные люди э, говорили, что наоборот Samsung очень трудно прослушать, потому что там вынимаешь, когда из него... Э, Зарядку, да, то все обнуляется То есть это те телефоны можно прослушать Где либо нельзя вынуть батарею Либо когда вынул батарею, все остается Ничего не обнуляется То есть, значит, там есть еще дополнительное зарядное устройство Но, как видите, мания, преследование самое распространенная мания Ну, бред преследования Владимир Серниченко, Бред, не мания, мании преследования нет есть бред преследования, и, кстати, не так что он и сильно распространен, бред преследования. Другие, как бы, рядовые состояния не меньше, там, бред чужих родителей, например, ну, может быть, чуть-чуть поменьше, чем бред родителей, родителей. особенно если ты знаешь этих родителей, жуть, конечно, представляете, это прям от асу. Остается очень неприятное ощущение, поэтому, будучи студентом, да, ну и как и все студенты-юристы, мы больше предпочитали посещать морги и тюрьмы, да, чем э, психушки, хотя обязаны были и туда, и сюда, и, и, и в третье место ходить, но ну, вот если выбирать между моргом, психушкой и тюрьмой, то, конечно, на первом месте морг. По, так сказать, приятности, хотя там жутко воняет и мертвые люди, ну там веселые, зато патологоанатомы, судебно-медицинские эксперты и в общем-то все весело да, и мертвые, как бы они не потеют тюрьма, ну более такое тяжелое место, а уж психушка это совсем от то есть психушка это прям как на расстрел надо было идти Батарею вынимаешь, прослушка невозможна. Ну да, может быть и невозможно, когда вынута батарея, но когда она там. То есть мне объясняли, что Samsung не опасен. Почему? Потому что нет дополнительной зарядки, да, а вот. Что за бред чужих родителей? Ну, почитайте, я думаю, в интернете написано, что психически больные, обычно шизофренией. Очень часто рассказывают о том, что там, вот в, в моем случае, женщина рассказывала, что у нее папа с мамой посол, папа посол, а мама его жена в Советском Союзе. Или не, не, не, не, не Венгрии Венгрии Советском Союзе, что что ли Венгрии в Советском Союзе, в нет, в да? или или в Будапеште от Советского Союза, ну сейчас уж и не помню, да, у нее приличный пап с мамой, настоящий, да, но она считала, что они не настоящие и так и далее, вот такое часто бывает, к сожалению, да. Самолет для эвакуации россиян не пустили в Объединенные Арабские Эмираты, самолет Победа, ну авиакомпании Победа то есть перенесли эвакуацию ну, скажут на когда И Слава, почему ты такой лицемер, пока был в России власть, наворовал бабла, теперь сидишь тут, русский националист, и вообще в курсе, что ты московит, а не русский, твоя страна это Московия, а не Россия, помни, Варвара Гунько, Варвара Гунько, ты дура набитая, если бы я наворовал, то, наверное, я бы сидел в России, вместе сейчас с Путиным и со всеми, какой смысл бы мне тогда был от них отваливать-то, а? Как раз это и главное, что нас развело, то, что я не хотел воровать, а они очень сильно хотели, что с перчатки ты показываешь, какие-то страшные черные. Он Варваре Гунько, покажи эту черную перчатку. Ну, просто нигде вот, ничего вот, нету видишь, вот, Варвара, абсолютно, Гунько. а сегодня в магазине э, можно было найти вот такие вот перчатки. Поэтому... Дура набитая. Твоя страна это Московия, а не Россия, помни. Варвар, Гунько, знаешь, кто Россию назвал Россией? Ты думаешь, русские назвали Россию Россией? Затрахали, блядь, вот эти сумасшедшие. Просто, блядь. Гунько, Гунько, блядь. Токарев призвал не паниковать из-за коров... Атакаев, я думаю, Виль Токарев, блядь. Вроде, вроде Виль Токарев как бы уже... Уже изи все, да. А тут, оказывается, призвал. Думаю, откуда это он призвал. Такаев призвал не паниковать из-за коронавируса. Да, ну что ж, паники не поддавайтесь, организованно спасайте, что я могу сказать. Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию. Ну, что можно сказать, как в швейке получается, да, сделайте ему добавочный клестир. Помните, когда у швейка спросили, кем ему является этот он сказал, я ее незаконно рожденный сын. Фельдшер сказал: Да, ну, сделайте ему добавочный колестир. Вот так и здесь. Трамп, Трамп спросил, а сколько там цена на нефть? А ему говорят, бренд стоит ниже 26. И он говорит, ну что, ну, давайте сделаем добавочный клистир. Интересно, если сейчас Саудовская Аравия еще больше начнет добывать и продавать, сколько же будет цена? И сейчас вот впритык путинцам, да, то есть они сейчас пересматривают бюджет, ну и представьте, как его пересматривать, у них там профицит был, они такие сидели, такие как Володин, такие надутые там все, да, а оказалось, они ничего из себя не представляют, да, Представляет из себя труба, которую большевики еще сделали, наделали дыру, качают эту нефть, подписали договора, трубы и прочее, прочее, прочее, все это помните? Да, нефтепровод «Дружба», «Газпру», «Трубу», «Уренгой», помары, «Ужгород» и все. А эти, блядь, сволочи, ничего из себя не значат. И сидят такие, блядь. А тут да, А нефть ничего не стоит. А завтра еще меньше будет стоить. И у них был бюджет сверстан с 55, да. Что бы они там не говорили, на самом деле. Из 55 забаррали. А сейчас 25. е даже не половина. Понимаете, о чем речь? А вот такие. Про Шойгу хуже Нетыча обещал начальник сказать, а дальше там же он будет у нас еще. Вы что, боевики отковали храм в Кабуле, ну, видите, у кого-то нет никаких коронавирусов. Л-39 в Краснодарском крае, упал пилот, погиб. Ну, это учебно тренировочный учебно-боевой самолет первоначального обучения пилотов я так понимаю что наверное это ну училищный самолет, наверное самолет упал в Азовское море а это в восемнадцатом году тоже тридцать девятый упал и вот снова на этот раз не в Азовское море так я понимаю в Кавказском районе но они постоянно падают во первых это старые чешские самолеты, Л-39, их до сих пор используют. поэтому. Я помню, я сон снился, представляете, я вот рассказывал уже, ну, для тех, кто не слышал. В жизни был такой у меня случай, когда мне сон снится, что я лечу на Л-39 с кем-то, ну, с парка, и взлетаю с Саратского аэродрома поднялись, ну какой-то такой легкий пилотаж я управление взял на себя и что-то такое делал ерунду, какую-то там бочку, что-то там, боевой разворот и вдруг он переваливается и идет ну, таким образом падает да, что я в фонарь в остекление кабины Вижу Волгу, мост через Волгу железнодорожный, какие-то отмели, ну, в общем-то, все картины известны, потому что я с этого аэродрома часто поднимался и пилотаж крутил, поэтому, в общем-то, ничего нового я там не увидел во сне, но я увидел, что я падаю, и вот самолет идет, идет, идет к воде неминуемо, и все. И Кердык разбился, так, проснулся, причем в таком ужасе, думаю, нифига, вот этот сон яркий такой, с запахами, совсем запах керосина, все прям четко было. вот, И вдруг мне звонит товарищ, один не буду его фамилию называть, вот, если слушает, он поймет, ну, тем более вспомнит. И говорит, слышь, тут, говорит, Руси эти вот пилотажные группы прилетел, а я знаю, что они на Л-39, говорит, ты хотел... Погонять там на каком-то реактивном самолете, говорит, приезжай, сейчас вот они запросто поднимут тебя. И я такой а остановился и думаю, поехать, не поехать потом. Ну, в сон-то я помню и думаю, может быть, поехать и разорвать это, то есть, может быть, ничего не случится, тогда сказать, ну, иначе, а если а, случится, ну, глупость такая, да, то есть, тебе приснилось, тебя предупредили, и поехать убиться, и я отказался, вы знаете, я подумал, не искушай Господа Бога своего, сказал, слышь, времени нет, вот, я не стал говорить, что сны такие, Л-39 не бывает, не с парком. Да, конечно, но это учебно-боевой, понятно, что он бывает э, именно двухместный, конечно. Согласен, но это я так, чтобы объяснить более подробно. Вот, число погибших при пожаре в доме под Пензой увеличилось до семи. Трое детей, четверо взрослых. Бля, каждый пожар такой, это э, куча ребятишек, просто безумие какое-то, представляете? Частный дом, Заречный переулок, все, бах, нет. Огромного количества детей. Ничего никто не хочет делать, эти суки, просто жесть. Вячеслав, Вячеслав борьбы. Мне кажется, даже в самом идеальном обществе вы бы боролись с чем-либо. ну бороться тоже по-разному можно. Я бы книжки писал на самолетах бы летал там на парапланах, дельтапланах и так далее. То есть что-нибудь как получал бы от чего-то удовольствие. Я как-то, если чем-то занимаюсь, то занимаюсь всегда серьезно. Вот, Вовы Путиным серьезно занялся. А... Вячеслав, как считаете, нужно будет конфисковать не только у подельников Путина, но и у их ближайших родственников да и детишек. Ну, вообще-то нужно конфисковывать у всех, кто не может подтвердить, откуда он это взял. Причем для нас совершенно неважно. То есть о, мы до да, 8 человек говорит, я не платил никакие налоги, занимался контрабандой, таскал сюда там что-то там как-то и не, ничего не платил Путину, если он сможет это доказать, вопросов нет, мы к нему вообще претензий не имеем, не платил ты налоги, насрать нам на них, все это твое, мы к этому претензий не имеем, да, а мы имеем претензии к тому, что украдено из бюджета, мы имеем претензии к тому, что украдено за счет национальных богатств, за счет а, общения с властью и прочее, прочее, вот если... Какие-то люди, которые там, являются родственниками, там, дальними какими-то, нам докажут, что они получили премию за игру в шахматы. Да? Но ну, нет вопросов, пожалуйста, это ваша премия за игру в шахматы. Поэтому придется все-таки сесть и расписать, сколько они заработали, сколько они проели. И сальдо, так сказать, мы должны это увидеть, да, если там, допустим, заработали гораздо, как обычно бывает, заработали э -э, гораздо больше чем могут показать, что проели, гораздо больше заработать. Ну, обычный картин, то есть ты э, даже по, самый... Я одного только такого человека знаю, который ведет внутреннюю бухгалтерию, где он может увидеть каждый рубль. Обычно люди, ну, там заработал, грубо говоря, 1000 рублей, может пояснить, куда он дел там рублей 700, а куда 300 ушло, херу знает, ну как-то разбрелись сами собой. Да? Вот да, эта логика понятна. А если он заработал, грубо говоря, 500 миллионов, а потратил миллиард, то вот эта логика совершенно нам непонятна. Поэтому, я думаю, абсолютно жестко будем поступать, конфисковывать все, что мы не поймем откуда, что будет подозрение. Если я говорю, если человек занимался каким-то полукриминальным бизнесом, да, пофиг нам, самое главное, чтобы это не бюджетные деньги были. Мы подписываем указ об амнистии и все. Эти люди попадают под финансовую амнистию, под уголовную амнистию. Все, нет вопросов. К ним нет вопросов. Если они не вязались с Путиным, со всей этой шоблой, то нет. Пусть они даже зарабатывали нечестным путем. И лишь бы они в будущем прекратили этим заниматься, потому что за это уже будем карать достаточно жестоко. Так, слову, предложить Путину дуэльный смайк, он тоже умеет летать, он не умеет летать, помилуй Бог. Это было бы смешно, я мог бы ему предложить такую дуэль, что он просто, э -э, ему показывают, как подняться в воздух, а потом пусть попробует сесть. Посмотрите фотографии Путина в самолете, особенно вот, э -э, когда э -э, Бериевский самолет этот. МЧС МЧСников, да, B2, не Б12, да, когда он там летит, и ноги у него на полу. Не на педалях ноги, а на полу. Как можно управлять самолетом, имея ноги на полу, да? Поэтому, тем более, что там педали есть. И ладно, там жестик был где-то есть, где нет педалей, да, но это вот есть педали. Так что Путин не умеет летать, он умеет понтоваться. Там люди устраивают. Да, люди опять хлопают, да? Но они там не просто хлопают, они уже там. Песни поют. Ну, да. Я не вязался с Путиным, амнистируйте мне кредит. Безусловно. Безусловно. все. Э долги по кредитам там мы должны обнулить именно. А ты слышал сегодня я где-то прочитала, mm. э, что люди просят, э, ну вот то ли вот эти выплаты этот месяц по кредитам и монтировать или вот в этом году я не знаю, но ну, что-то в общем какой-то там какие-то письма пишет, пусть он помоги. Да поможет он. Потому отпуск всех и отпускает, чтобы не платить ничего. Тело младенца нашли в полиэтиленовом пакете в Подмосковье. Сколько сейчас еще это будет? Представляете, какая сейчас нищета начнется, какая разруха. Люди работают, ничего не зарабатывают. Да, а когда Москвич устроил перестрелку в винном магазине красное и белое, ну да. Где же еще перестрелки устраивать, он же не Манюров. Суд на три месяца продлил арест Абызову. Я так понимаю, одно, одну статью с него снимают, вешают другую. То есть договариваются, говорят, слышь, все, сейчас вот, в отношении тебя по такой статье преследование прекращаем, бабла надо. Он, ну Недаром же ему все счета разблокировали. Для чего? Для того, чтобы он мог с этих счетов давать поручение, перечислять кому-то. То есть он бабки отдает, ему раз, новую статью, он продолжает сидеть. Так что теперь еще на три месяца. Ну, пока не выдают все из него, не отпустит. Российская соцработница лишила квартиры психбольного. Вот я вам скажу, что очень... Опасно с сотоработниками иметь дело, уже я говорил это, не стоит вообще, не стоит, потому что вот нарваться очень просто, что психбольного она лишила. Она, я так понимаю, загнала в психушку да и забрала его квартиру, кого угодно могут признать сейчас психом, кем хочешь. В Москву стягиваются войска, и Росгвардия, к чему бы это? Ну как к чему? К к чему? Понятно, что сейчас людям нечего будет кушать, и все будет не очень хорошо, поэтому есть возможность подняться. Народ же будет бухтеть, безусловно. Путинцы очень боятся этого. В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина. Видите, как они пытаются защититься. То есть сейчас, как только начнет народ подниматься, ему сразу объявят карантин, якобы в связи с коронавирусом. Коронавирус их не волнует. Их, им важно, чтобы людей в э, стоило загнать. Наказание за распространение фейков внесено ну, будет внесено в Уголовный кодекс, пока еще. Проголосовали, то есть там в каком чтении, я не знаю, но не в третьем пока еще. Закон проекта об ужесточении ответственности за нарушение карантина, с, будет дополняться санкциями там, за распространение ложной информации э, и дезинформацию граждан, будет также э, ответственность за распространение вируса, непосредственно умышленное заражение коронавирусом. Будет квалифицироваться как терроризм и диверсия, и тут, вот видите, россиянин предлагал услуги по заражению коронавирусом в Новокузнецке Кемеровской области, да, в шутку в интернете значит. Да, ну, конечно, полиция им занялась, 21 год ему, приду к вашим конкурентам после поездки в Китай, потом вот это, в общем, короче, будет хоть кашлять за посещение 50 тысяч рублей, вот такое. Жительницы Выборга кинули в окно гранату, учебную гранату, я так понимаю, она сильно испугалась, женщина 82 -го года прикололась, прикололся кто-то, очень много шутников, этот будет коронавирусом заражать, кто-то в окно гранату женщине кинул, я помню на заставе так развлекался, кидал учебную гранату, пугал людей, да. а потом в отряде у одного парня увидел гранату F1, ну, учебные тоже черную. а в ней были маленькие дырочки, так много-много, но они практически незаметные, а я говорю, нафига. А он говорит, обычный там УЗРГ, ну, запал гранатный вставляешь, дергаешь, кидаешь, и дым идет, ну, то есть совершенно идентично. Поведение ее, как нормальной гранате, просто подрывается, когда через дырки все там, и все, петарда. Фактически. И вот я эту гранату забрал с зеленой краской покрасил, и там связистов одних пуганул, говорят, один из них из Питера меня слушает. Так что привет, Валера. вот, И он как раз жертвой такого моего хулиганства стал. Ну, я тогда был помоложе, повеселее, поэтому. Прошу прощения, если тогда сильно напугал людей. И число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658. Мне кажется, я всех знаю пофамильно. Потому что я говорю, кому не позвоню, все болеют. Но, правда, не, не коронавирусом. На самом деле они болеют, конечно же, этой инфекцию, потому что. Что ты хочешь? Хочу сказать, что вот эту цифру, которую у нас была, я очень хорошо помню, когда во Франции было вот это вот 600 с чем-то. Угу. И потом во Франции на следующий день ровно было сколько, ты ж помнишь? Ну, 3000 уже почти. 2 Но... с чем-то, 2700 что ли. То есть это в 2-3 раза дано. Да, конечно. Если эта картина реальная. Ну, это вот, нереально. Ну, в любом случае, если там 600, там будет 1200. Ну, если они уж вообще, вообще все не списывают. Ну, как бы он везде так распространяется спрашивает, за что, дядя Слава, ты ненавидишь связи я тоже связи не, я наоборот, связи очень любил, они должны были меня ненавидеть, потому что я все время какие-нибудь шутки, то спирт у них украл, то и, и, и, из, из машины, да, ну, правда, мы это так, все из заставы это делали, да, там, подми, подменили, вот, то гранату бросал, то есть много, много интересного было. А вообще конечно, очень хорошо относился и к своим, Которые на заставе было их мало было, но очень тяжелая у них работа. Всегда очень тяжелая. опасная работа. Может, и молнии убить и что хочешь. То есть и без них трудно было, без связи, потому что связь армии обязательно должна быть связь, без связи все плохо. Поэтому я связистов очень любил, они а, как бы знали гораздо больше моего, да, и, ну, с точки зрения техники связи, поэтому я всегда обращался, чтобы они меня научили, да, и вот положено было по... Ну как есть такой пограничный наряд дежурный связист, есть дежурный по заставе, есть дежурный связист. И вот на моей заставе, где я служил, людей было очень мало, поэтому дежурного связиста не было никогда. И то есть дежурный по заставе еще и обязанности выполнял дежурного связиста, а это всегда достаточно сложно было, потому что там различные были радиостанции, по которым надо было... Общаться была 619-й, 111-й, ну по 111-й мы даже не общались, мы будили в любом случае связисты, или откуда-то его доставали, говорили, иди, ну я нафиг, потому что мы даже не знали, как это делается. Ну так, знали теоретически, да, но никогда не лезли, потому что боялись, что там, там целая комната в связи была, которая, в общем-то, обслуживалась с этими ребятами, и мы не хотели туда лезть. «Слава вас, уничтожает Ютуб». Не знаю, в России закроют ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры. Ну, мне кажется, уже все закрыли. Почему-то сейчас об этом сообщает. Путин отложил голосование по Конституции. Ну, это было ожидаем, потому что он должен был выбрать два пути. Один такой э, путь гопнический, такой бычий. Прорвемся, похеру мороз. Да? А другой такой, вот как, как он любит. Да, вот мы вчера, позавчера, вернее, на Соби Ньюсах как раз об этом говорили, вчера, когда он был. Вот, поэтому это дело предсказуемо, кроме всего прочего, ему не нужны никакие, никакое голосование по поправкам. А зачем? Он увидел, что бойкот, он увидел, что все равно люди будут бойкотировать и ветер в наши паруса, поэтому скажет: а нахер это надо? Элл Панфилов, помните, когда сказал, вот он там решит Путин. Но если это сказали, то это значит уже решили, потому что иначе бы они не стали ничего говорить. Недавно путинские препагандисты Федор Яковлев и Валерий Мошин назвали вас дурбумуеем. Ду, я не знаю, что это такое, что вы думаете по этому поводу. Поздравляю вам в вашей семье, мне вообще похеру, какие-то там пропагандисты из МГИМО, блядь. абсолютно. Так, в Европе счет умерших от вируса давно идет на тысячи, а у этих клоунов, у России тишина происходит явное замалчивание проблем. Конечно, вы абсолютно точно говорите. Вячеслав, ты меньше про Украину, ты не знаешь обстановки, карантин продлили, потому что средства защиты продали, зеленые забугор, вот и оттягивает народное на восстание, морят народ голодом, а где-то они есть, эти средства защиты. По поводу продали за бугор, сейчас огромное количество будет всяких слухов входить, как помните, в Первую мировую войну, что у царицы телефон, по которому она по прямой, на прямом проводе с кайзером и так далее. Много интересного рассказывает. Поэтому насчет того, что я там не владею какой-то информацией, я, может быть, нюансов не знаю, но общая картина мне очень хорошо видна, даже лучше видна, чем вашим политикам, голубчик. Ну что ж, такой бином Ньютона, что ли, Украина? Что не, не видно, не видно тенденции, там движения не видно никакого. Почему же я тогда все это время э, мог моделировать ситуацию, которая в Украине? Почему я мог предсказывать те события, которые происходили в Украине, если я не владею информацией? Ну что Так... И Путин выступает с обращением, ну выступил с обращением к россиянам в связи с коронавирусом, объявил следующую неделю нерабочий и заявил о невозможности заблокировать коронавирус, потребовал, чтобы не было всплеска безработицы, все от кого-то требует. И ну, пишет, перенес голосование говорит он, а непонятно на какое число, то есть на когда-то там будут работать, там все нам скажут, когда сделать Песков рассказал, почему Путин не отказался от рукопозжатия и такой смельчак я не знаю, почему, не могу вам объяснить, но президент здоровается за руку, то есть такой смельчак да, и вот этот вот его вот этот вот гондон, который он на себя надел, да, должен был показать опасность коронавируса. Да, то есть вначале вот этот гондон показывает, потом показывает, а потом Путин говорит, что голосования не будет пока. Вот, ну, очень хорошо. Так, Путин говорит, что справляются, пока они с коронавирусом, да, и, значит, вот это экстренное обращение, почему такое экстренное, да, непонятно, так, когда готовили его давно, судя по всему. Так, Ну, сказал он, что самое безопасное сейчас побыть дома, кроме всего прочего, так, так, так, предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам, то есть, если у вас лежат деньги в банке, да, то 13% будете добры заплатить от процентов, которые вам начисляются, но вопрос а если Вова уронит еще больше рубль и по банковским вкладам рублем будут бешеные убытки а он также будет 13 процентов собирать или он компенсирует убытки, я понимаю налоги можно собирать тогда когда ты гарантируешь, что ты компенсируешь убытки, а так как с какой стать с убытков налоги Налоги с прибыли собирает, а не с убытков. А то есть он делает рубль убыточной валютой, Вову, Путин, а с людей собирает налоги. Тогда людям выгоднее держать в валюте, в евро и в доллар. И да, платить, пусть 13% платят с этого, но не держать в рублях. Вячеслав, сегодня дело бывшего министра экологии Саратова Дмитрия Соколову передали в суд, что можешь сказать по этому Ничего не могу сказать, вообще ничего не знаю про это дело. Абсолютно. И как ты не интересуешься, ну, какие-то министры что-то там безусловно воруют. Да? И за, за что его там в суд тащит, я не знаю. За то, что украл, да там все украли. Значит, причина другая. Украло только повод. А причина совсем другая. В Госдуме самозанятых предложили освободить от налога из-за коронавируса. Посмотрим, кого не освободят. Они всех наоборот только расчехвостят. Да, Сбербанк зафиксировал новый скачок трат населения. Население теперь тратит. Ну, на, зак на закупки гораздо больше, да, чем в период новогодний. То есть люди наконец прозрели, поняли, что надо закупаться и уходить в долгую спячку, в Лешку уйти. Дерипаска назвал издевательством э, прощение процентов по кредитам для заболевших коронавирусом. Абхохочешься, да, это что такое. Знаете, как я раньше всегда называл это речь людоеда о пользе вегетарианства. Но ну, обычно я про Медведева с Путиным говорил, ну тут тоже людоед немалый, поэтому Фу, о пользе вегетарианства заговорил товарищ, да, рассказывает, что это издевательство. Вот какой? защитник несчастных этих э, вкладчиков, да, защитник кредиторов. Слава, возможен крах российских банков. Крах российских банков полностью совпадет с крахом путинской системы, потому что российские банки полностью под пятой Путина. Это и крах Центробанка, и крах финансовой системы, и крах экономики. Конечно, не то, что возможно, но он обязательно случится. Обязательно, как вы хотите крах экономики произойдет, а, а в банках никак это не отразится. Все банки подобрал Путин, все какие смог подобрать подобрал. Даже э, те банки подобрал, где э, взяли его родственников там, его брата, двоюродного племянников всех этих двоюродных, троюродных, где взяли э, в банки в качестве э, соучредителей, чтобы быть защищенным. Метон этих банки забрал, да. То есть там жадность, конечно, патологическая у человека. И мы говорили об этом, если вы помните, 15 декабря 2013 года в эфире, что Вова заберет все банки. Так и случилось. Так... так. Да, вот пишут, слышу голос прекрасно далеко, в этот день в 85 году Центральное телевидение СССР начало показ научно-фантастического художественного фильма «Гости из будущего» Ало... Алоиз... Алоизий Магорыч. да, ну мне в тот момент был 21 год, я уже пришел из армии, то есть для многих, кто смотрел этот фильм а -а -а, в детстве, это какие-то особые ощущения. Для меня, конечно, нет таких особых ощущений от этого фильма, да, ну какие-то приколы с этим связаны. Связаны, во-первых, вот эти вот демотиваторы, говорят, а что будет Алиса в будущем, мы будем летать на Марс, Говорит, нет, у вас будут казаки пиздить ногами, будете ходить с крестами, да. Вот это вот очень смешно. А вы знаете, сама песня вот эта, слышу голос из прекрасного, далекая, она очень большую роль, очень важную сыграла в, в судьбе Советского Союза, да, помните это до и после полуночи наверное программа была с Молчановым или Взгляд, я вот сейчас и не вспомню мне кажется это было до, до и после полуночи и показывали Беспризорников показывали э, э, Дед дома Ничего не изменилось, только в худшую сторону Он тогда показался чудовищным То есть э, Дед дома не были таким чудовищным Как сейчас, но тогда показался и Показывают какого-то детдомовца, мальчика И он пел песню вот эту, Сидел там за столом И пел песню, слышу голос Из прекрасного, далека. Вот, и не особо хорошо-то он ее пел, просто как-то проговаривал. Но так это было проникновенно. Мозг взорвался там у всех жителей Советского Союза. Тогда я помню это, и я сам был участником этого взрыва. Я думаю, блядь, что же происходит? Вообще надо рвать этих козлов в клочья. Понимаете? То есть очень серьезный был такой <свык> толчок, очень серьезный. То есть психологический прорыв А в то время Этот фильм я целиком и не видел Я уже этот фильм, наверное, посмотрел Целиком, когда у меня уже дети были С детьми там. И то не, не всегда от начала до конца То есть какие-то кусочки Но могу сказать, что фильм хороший да. И э, На 9 мая, как празднуют Пару слов. А поговорим сегодня. Российский миллиардер узбекского происхождения Лишер Усманов проведет карантин в Ташкенте. То есть, вот видите, еще один получит за оборону Ташкента Орден. Что касается меня, но ну не меня, а его, это прямая речь. Вот то, так, как я вхожу в группу риска, видите, сыт. Я сам изолировался на своей исторической родине в городе Ташкенте. То есть в Антибе больше он не сидит на своей яхте, потому что там уже очаг, и очень серьезный очаг. И в Испанию, как, куда он бродит, из Антибы да? в Барселону, из Барселоны в Антибу. там и там очаги очень серьезные очаги, там и там карантин, поэтому Усманов сбежал, сбежал. И вот представьте, как хорошо, вот, что вся эта шобла сейчас поняла, да? Что, оказывается, Европа-то может их и не защитить, а даже наоборот. Безусловно, пандемия коронавируса влияет на бизнес, это он говорит, как, к сожалению, и на всю мировую экономику. У предпринимателей есть не только активы, но и обязательства. Для а, них опасен и сам вирус, и информационная волна. Вот это он правильно подметил, этому дурачку сказали. Про информационную волну. Конечно, и надо эту волну использовать. Ее нам надо оседлать, чтобы уничтожить путинщину, которая расшатывает рынки, а перед пандемией все равны. Дай Бог выжить. Дай Бог выжить. Представляете, как зассал товарищ, который там на Навального наезжал, пальцы гнул, там показывал козу базю, да. И, и тут вдруг, оказывается, коронавирус для него страшен. Ужас. Так. Мишустин пообещал наказать губернаторов за плохую борьбу с коронавирусом. Очень. Как он, наверное, оденется в этот как, как костюм в такой садомаза, Маза плетку возьмет, будет наказывать. Хотел я посмотреть, как он этих губернаторов накажет. Некоторые губернаторы сами его какими Дюмины, там лучшие друзья Путина могут наказать. Он Мишустин нет никто, и звать никак. Его сейчас все доют за все сиськи, да, там Володин с одной стороны, и этот э, маленький Кириенко с другой да, стороны, и, и все там. Медведев Тоже в этом участвует И все предлагают ему Ты деньги туда дай, ты деньги сюда дай Он никому не может отказать Как я вам собственно и говорил Потому что он ничтожество да? Он никто, поэтому он не может отказать И любой какой-нибудь Дюмин Гораздо большего веса Потому что он входит к Путину Чем этот Мишустин Поэтому конечно, кого он там накажет Так Кудрин, в 2020 году роста экономики России не будет. Капитан очевидность, такой предсказатель, ванга, Там, жопа с ручки в экономике России, все, бля, не, не будет, рост, рост не получится, то есть до этого он говорил, что рост будет один процент, это вот только полмесяца назад, помните, обхохочешься, уже всем ясно было, что жопа с ручкой, а у нее рост экономики, а сейчас говорит, не, не будет роста, кажется, кажется, не будет. Песков заявил, что вопрос возможной отмены Парада Победы в Москве обсуждается, я думаю, что он уже решен этот вопрос, раз они об этом говорят, что обсуждается, конечно, они могут выгнать на парад какие-то арматы без людей, да, вывести роботов, квадрокоптеры, всякие дроны и так далее, только у них этого нет. Понимаете, вот парад мог быть устроен где-нибудь в Турции, в Японии, да, там, где есть дроны всякие, квадрокоптеры в большом количестве, какие-то э, штуковины, да, роботы какие-то без людей, да, а у них есть вот этот робот, которым Рогозин управляет. На мотоцикле тот есть Еще в палке, с палкой в жопе есть Который может проползти Но он может сломаться конечно По Красной площади Все у них нет больше ничего да? Поэтому что они могут показать Только это Не, ну Могут конечно загнать народ в БТР и там, Каждый по одному посадить В танки с Задрайными люками Заваренными Проедут по Москве И пролетят самолеты да? Привет мальчишу Конечно Очень весело Посмотрим Короче, в Вови, Вови во всех отношениях полный облом Хотел он всякое голосование устроить Тут ему Выписали эту, Бороду Вячеслав Сенчубай заявил, что условия коронавируса Надо раздать средства Малоимущим семьям Очень странно это слышать Именно от него, еще такая щедрость Проснулось боится бунт Конечно, а как же Чувайс видит, как действует Запад, он действует стереотипно, он косит под либерала, коим не является, он горы жулик обычный, да, который украл все, там, что можно было украсть. И пытается мимикрировать под каких-то западных товарищей, которые раздают там по 3000 долларов в Америке, да, которые в Европе. По 300 там, миллиардов выделили на поддержку и прочее, прочее, прочее. Он же не может сказать, пошли нахер не дать никому, когда вся либеральная публика по всему миру говорит, что дать. Поэтому это абсолютно логичное поведение. Он хочет быть похожим на них, но не надо, путать, не надо его путать с ними. Это абсолютно разные субстанции, это абсолютно разные существа. Да. Минобороны опубликовал видео полетов Су-57 на предельных режимах Ну вот и снимут мультики и покажут 9 мая Жук! на предельных режимах Там На пердельных, на пердельных режимах будут летать Блять ракеты самолеты Что хотите корабли блядь, галеры блядь, на которых Путин там гребет, это и все прочее. Чего хотите, это снимут, мультик покажут, скажут, видите, какой парад у нас замечательный. Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса. Это, это очень смешно, конечно, остановить войны, которые сами э, устроили, да. И Путин поручил проверить войска на готовность коронавируса. Э, я помню, вот совсем недавно э, массовые были заболевания, пневмонии, гибель солдатик, солдатиков да, в войсках. Еще проверять на готовность к коронавирусу, чем глупость занимается. В войсках просто это можно контролировать и очень неплохо. Да? То есть можно в карантин отправлять людей, поскольку их неограниченное не количество, и на, у всех есть довольствие. То есть, какая разница, где он у тебя сидит, он сидит в казарме, там, или где-нибудь в подвале, да, в карантине, и ты ему туда отправляешь еду, да, это вот гражданских он не сможет накормить. А военные-то да, он их накормит, больные они здоровые. И главный вопрос с тем, как их кормить, чем кормить, да, гражданских нечем. Гражданские сами из себя кормят военных, кормят гражданские. Кормит бюджет. То есть пока там средства есть, пока армию накормит. А дальше непонятно, что будет. Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ. Вот видите, законы о СМИ плохие. И рассказал он о деятельности про западные оппозиции. Прозападная оппозиция охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали и на кладбище, проникнуть хотят на военные объекты. Можно представить, какой ответственности их бы привлекли в странах Запада, О, как, какой бы ответственности их привлекли. Представляете, как, это просто, как, как, как Путин рассказывал, что там в Швеции 8 лет дают за то, что там кто-то на митинг вышел, на несанкционирование. Представляете, какая сволочь. Там понятий таких нет, санкционированные митинги. Хочешь, выходи, не хочешь, не выходи. Да? Вот, 8 лет. И этот тоже туда же. В странах Запада привлекли бы. Кого привлекли? За то, что на кладбище сходили, сфотографировали безымянные могилы. Так тут нет такого безымянных могил. Тут худ бедно все рассказывают, потому что невозможна информационная блокада, как в России. А в России поэтому и охотятся за информацией. Представляете, вот этот Шойгу, я уверен, что он на самом деле так думает, потому что он дебил. Понимаете? Потому что он давно оторвался, он находится где-то совсем в другом мире. Он не, он, вот его спросить, эту Шойгу, вы сказать, хуже Этович, ты, блядь, знаешь, что такое хайп? Вот ради хайпа, блядь, тебя мертвецов твоих даже раскопают, не то что прибегут и снимут, их откопают даже и покажут вот со всех сторон, только ради этого, ты не понимаешь этого шойку, ты динозавр конченый, причем даже не динозавр, а останки динозавра. Вячеслав, а что будем делать с трупом Пуила? Нельзя его останки оставлять на этом шарике. Может космос его запустит на одноразовой ракете. Я против, я считаю наоборот. Обязательно нам надо его иметь, эту товарища, да, чтобы всем продемонстрировать, вот он реальный, да, что он никуда не спрятался, не убежал. Это не Гитлер исследовать. Мы же должны этого человека исследовать и понять, что это. То есть он должен быть полностью описан, разъят да, на, на запчасти. И вот так вот весь просмотрен медиками весь его мозг все должно быть исследовано почему такая гнида почему такой малефик какая разница между его мозгом и мозгом обыкновенного нормального человека между его сердцем и сердцем обыкновенного нормального человека мы должны ответить в конце концов на тот вопрос который поставил ломобразо да? является ли этот вот такой генетическим подонком вот этот путин да мне кажется Является. Вот у меня стойко убежден, что это генетический подонок, это малифик, что это не просто черта, характер, что это просто это другие люди такие, понимаете? Но ну, это мое представление о мире, это не значит, что это так. Политзаключенный Марк Гальперин, да, нам вчера сообщили, находится в колонии поселения в Зеленоградском МО, он звонил, все нормально, поедем с передачей в выходные, Дмитрий, спасибо, Дмитрий, да, спасибо, если, Дмитрий, как-то сбросите там карточку и так далее, то я думаю, что найдутся наши товарищи, я в том числе, которые перечислил денежки, чтобы туда что-то отвезти в колонию, в эту... Ну, в колонии поселения лучше, чем в тюрьме. Ну вот в условиях коронавируса я даже и не знаю, что лучше. Находиться в тюрьме в одиночной камере или находиться в колонии поселения, где все будут болеть коронавирусом, это 100%. Там не убережешься. Сейчас бедолаг каких обвинят, что режим карантина нарушили, лет на семь закроют, запугивают народ, обязательно, обязательно кого-то, так сказать, примерно накажут, чтобы показать всем остальным, и я думаю, что это будут какие-то как раз люди из протеста. Дядя Слава, Путин был в настоящей инфекционной больнице, и ему э, сделали декорацию, мне кажется, это была театральная постановка. Конечно, это была театральная постановка, безусловно, а как же вы хотели. Все, что вокруг Путина, это всегда театральная постановка, там нет ничего настоящего. Именно если, понимаете, так устроен мир. Если что-то настоящее, а что-то не настоящее, то, то потом, потом очень трудно как-то совместить. Голливуд всегда строит декорации. Понимаете, то есть он либо снимается натура, да, ну, тогда э, в пролете все оказывается, либо, либо э, декорации да, и компьютерные съемки. Я абсолютно уверен, что все, что делает Путин, это как раз Голливуд такой, блядь, ну, доморощенный такой. Ну, в, в самом худшем слое ну, В смысле слова Голливуд ну, Потому что Голливуду у меня очень большое уважение а, так. В, в Совете Федерации Оценили идею Генсека ООН О всемирной отмене санкций ну, Идея-то В общем-то очень плохая Мягко говоря Как это отменить санкции Относительно Путина а потом, что снова их ввести, так, что ли, получится? То есть из-за чего санкции были введены? Из-за того, что Крым отравили, из-за того, что Крым отжали и так далее. Ничего же не изменилось. Так тогда санкции вначале на период кризиса отменят, а потом вновь введут. Такого так не бывает. Пишут, Гальперину большой привет. Конечно, спасибо, передайте, пожалуйста, Гальперину привет. Вячеслав, будет ли выступление оперного театра ФСО с признаниями и разоблачением магии? Конечно, мы много чего увидим. Я говорю, возьмем власть, такое шоу вам покажу, будете охреневать. Все эти ФСОшники, все эти ФСБшники будут рассказывать все в подробностях. Будет прям... Вату не оттащишь от телевизоров, все это будем показывать в прямом эфире, ток-шоу устраивать прямо из-за решетки, где они будут там друг с другом драться, там, потому что мы будем мощные ставки им устраивать, они будут друг на друга все валить, узнаете все до мелочей, вообще все будете знать, кто, сколько украл, кто кого убил, кто кого отравил и так далее, это будет просто чудо какое-то. Просто будет чудо из чудес. Причем я думаю, что много лет это будет идти, это шоу. Бля, пока, слава Гюнтер фон Хагенс из Подлецов должен делать скульптуру. Хорошая мысль такая, пластификаторами, да, их раз, и, и, и вдоль так раз, раз, разрезал. Ну, там мастер есть такой, пригласим, я думаю. Очень хорошая мысль. Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит. Вот это главная новость сегодняшнего дня. Все, что там сказал Путин, такая хрень. Все, то, что сказали всякие там Шойгу, всякие Кудрины, Пудрины, Чубайсы, все это хрень. Главное вот. То есть, главное, пока что, россияне не верят никому. Покупают патроны и бейсбольные биты. Помните, как в советский период был... Анекдот, что оптимисты учат английский язык, да, это в СССР было, пессимисты учат китайский язык, а реалисты учат, учатся разбирать и собирать автомат Калашников. вот видите, оказалось, что много реалистов, которые покупают патроны и бейсбольные биты, кстати, в России не играют в бейсбол, я не знаю, если бы раньше была там сколько-то пара что ли бейсбольных команд на всю Россию. Но Россия а, относится к тем странам, где максимальное количество бейсбольных бит покупают. То есть не играют в бейсбол, но покупают бейсбольных бит чуть ли не больше, чем в США. То есть если ты выпускаешь какие-то деревянные металлические изделия там, или изделия из пластика, то достаточно выпускать бейсбольные биты уже не, не пролетишь, то есть уже с голод не помрешь, вот такие вот дела Платошкин на ютубе заявил, что будет президентом Саш Кузнецов, вы знаете что я могу сказать, я могу сказать точно что он не будет президентом. Я не могу сказать, кто будет президентом и так далее. Я могу сказать, кто точно не будет никогда президентом. Да? Вот он не будет никогда президентом. Да? Поэтому может даже не сомневаться. Есть еще ряд там, с президентскими амбициями. Я всегда так, с удивлением на них смотрю, думаю, что серьезно, что ли? У вас президентские амбиции, там Сулакшан, например, всегда, ну бля, шутит что ли чувак? Да. Вот такие дела. Это же не Ельцин сейчас будет ставить президентом человек, да? Ни в коем случае. Это Ельцин мог поставить кого угодно президента. А сейчас будет ставить история. Понимаете? Даже не народ. Вот когда он говорит, вот народ. не не народ. Эпоха будет ставить, потому что если бы это уже было по бы накатанной, то есть честные выборы менялись президентом. можно было бы Апеллировать к народу, сказать, народ, выбери меня. Сейчас нет. Сейчас выберет эпоха, и президент выберет себя сам. Это особенно. Может он сам себя выбрать? Нет. Не может. Нет никаких средств для этого, чтобы самому себя выбрать. Понимаете? Для этого хотя бы воля должна быть. Четкая, жесткая. Да? архив фсб опубликуете полностью да конечно и не только фсб все архивы все без исключения архивы мы опубликуем да. Крысы бегут с тонущего корабля Это про этого? Про а, блядь. про Усманова что ли? Крыса это наверное очень хорошее для него будет название В сравнении его с крысой Наверное прям Льстить должно ему Анатолий Пишет, вот, в донат, да, спасибо, Анатолий, большое спасибо. Артур СТ, на усмотрение, спасибо. Сосед, на днях задумался, почему в России очень медленно растет количество больных коронавирусом. И понял, у нас врачи неграмотные, вы видели, как они... В карточках пишут, а вот считать так и не научились, или как вы не говорите, наши больные, как хотим, так и считаем. Ну просто тестов нет, видите, нужно отправлять анализы в Новосибирск, говорят, чтобы получить результат. Александр, Вячеслав, здравствуйте Здоровья вам, вашим девочкам Путин создал государство Монстр Флаг Власовский, гимн Советский, герб Царский Надписи на стенах Закрашивают теперь за день Что еще можно делать Плохо, что в 17 я смотрел только телевизор Сейчас я его просто выбросил В голове Картинка сложилась Хорошо, хоть сейчас, спасибо вам Чулусас Дети Слава, в Питере люди гуляют и ездят, улыбаясь в транспорте толпами. Маски носят только китаянки. Они обычно парами ходят. Думаю, в мае с мехуечки и захахоньки пройдут, когда самонадеянные скрипоносцы загибаясь, будут брать ипо... ипотеку на ИВЛ. да, Ну, Эвейл ты нигде не возьмешь, не возьмешь ни ипотеку, ничего. Вячеслав Кананенко на студию дальше не для эфира. А, да, а, интересно. Да, Вячеслав, напишите сегодня, может быть, как-то просмотрели, бывает, что-то проскальзывает на ВВ Мальцев 64 собака Да, спасибо. Просто продублируйте. Константин Краснояр. Здравствуйте, один росгвардеец на митинге одет на 93 тысячи рублей, насколько я помню, А медики, что за херня, все только э, перезаражаются и как не заболеть в этой путиноидной стране, капец, а вы там держитесь, Вячеслав, пояс надеюсь, эта корона в итоге натянет на пляшевую башку да, очень хорошо, Константин вот если бы альянс врачей или кто-то другой подумал, я призываю подумать как э, врачам в данном случае э, проявить себя было бы очень хорошо, если бы врачи э, ну, потребовали бы повышения заработной платы, все врачи ну, увеличение, вот как там написано в этом в, в, в майских его сраных указах что сказали, вы, вы говорите, мы должны получать все врачи не меньше средней зарплаты по региону. Какая там, 38 тысяч? Ну, пожалуйста, 38 тысяч платите нам оклад. И не меньше. А нет, идите нахер, тогда лечитесь сами. И вот это вот было бы очень прекрасно. Если бы сейчас врачи это сделали, вовы бы не было. Просто одно заявление, дать денег уже бы уничтожил путинский режим. Потому что все бы... Потребовали. Вове сейчас деться некуда. Вова сейчас вынужден. Ну, Скажут, ты, сука, твой майский указ, козел. Вот тут написано, что мы получаем среднюю. Это еще в 2012 году ты написал. Потом ты продублировал всякие национальные проекты и так далее. И везде все это было написано. Где эти деньги? Пожалуйста, оклад 38 тысяч положи, и все будет нормально. И вот это было очень неплохо. Очень неплохо. Вот это бы яйца отвернули этому козлу. Причем они не будут требовать ничего, что им не положено. Евгений Георгиев, Ром, Алмата. Да, дорогу, доброго здоровья, Вячеслав. И вот распространяйте вот эту идею, что врачи пусть требуют положенную им зарплату, она им еще положена в двенадцатом году, кто эти деньги тратит? Усманов тратит эти деньги, Вова Путина, его бабы, кто там? Доброго здоровья, Вячеслав Вячеславович! В посильную помощь на Ваше усмотрение. Вячеслав, помню, Вы никого других не смотрите, но Вы мониторили бы социальный опрос, который проводят другие блогеры, чтобы анализировать и иметь представление. Похоже, Россия безнадежна, страна рабов, страна господ. Вы знаете, социальный опрос можно проводить как угодно и результат получать любой, поэтому тем более, что блогеры мониторят свою собственную аудиторию спасибо Олег, спасибо художник БМИ, приветствую сделайте, пожалуйста, объявление для слушателей что на а это, на, на мультканале Мальский стоял состоялся премьера нового агитационного мальца название 22 апреля с мерзким фармистом. да, ну, сейчас уже э, это вчерашняя новость это уже не актуально, хотя смотрите, конечно, мультканал этот, много интересного. И я разместил тоже вот этот вот по поводу смерти конформистам у себя на а, телеграм-канале, авторский канал Вячеслава Мальцева. Так, напоминаю, что вы смотрите канал народовластия, программа «Плохие новости». Напоминаю, что Значит, собираем мы средства на студию на, ко на колесах. Вот там в начале эфира кто-то написал, что эти средства там что-то на борьбу с коронавирусом пойдут. Никуда они не пойдут ни на какую борьбу с коронавирусом. Мы железно покупаем студию на колесах. Безусловно, нам нужна мобильная студия, поэтому сейчас как только будут выпускать из-под ареста, из-под этого карантина я поеду и заберу ее поскольку мы дали задаток, денег пока еще полную сумму не собрали но надеюсь, что общими усилиями, если люди поторопятся, то соберем такая есть у меня очень большая надежда я слава список из 250 фильмов обязательно к просмотру при народовластии в студию. Ну, можно, конечно, можно, можно это сделать. Ну, 250, наверное, не надо. Это уже. А вот двадцать пять самых таких, может быть, пятьдесят выбрать и, и... Ну, они все же известны, поэтому туда я не буду включать, конечно, советские, какие-нибудь там э, ну, «Кавказская пленница», там, «Иван Васильевич», я думаю, смысла нет включать, а именно западные фильмы. Так, Пьер Машар. «На мобильную антилопу ударим автопоробегом по путинской шобле. Да здравствует революция». Спасибо, Пьер. Кот наоборот. Привет, дядя Слава, сегодня в больничку ходил, там я, един, я единственный среди врачей и пациентов, кто ходил в маске, Путина не смотрели, еще что ли? Спасибо за эфир и берегите себя и близких, вы клевый чувак, хорошо, наоборот, спасибо за теплые слова, мастерку, но это уже вчерашнее. спасибо за вашу работу, нафиг этих пидорастов в плохом смысле, это уже... Вчера, но на студию, конечно, мы не наберем, потому что вот 490 рублей сегодня. Вчера, вместе, даже с двух донатов меньше тысячи рублей. То есть, это ну там по, по 7, там восемь евро до да, присылается. В студии, в общем-то, больше, значительно Больше 20, я сумму Точно не буду пока называть, когда Куплю, то есть, чтобы Ну, по определенным обстоятельствам Это уже мои Тараканы, да, когда Купим, то есть, сумму больше 20 Собрали Там Что-то э, при, при всех Подсчетах э, Получается чуть больше 10 Да, еще нужно э, Эту, как ее Ну, в общем, со всеми, со всеми 12, так скажем. И плюс еще нужна страховка, да, ну, там как-то разберемся уже с страховкой. Так что я прошу людей поторопиться, ну, хотя сейчас карантины, возможно, долго еще продлится. Так... Пишет, у меня аллергия на Платошкин, Рашкин должен быть президентом. Ну, у Валеры больше, конечно, шансов, гораздо больше стать президентом, чем у Платошкина. У Платошкина ни одного шанса нет. У Валеры гораздо больше. Но, опять же, вы понимаете, будет же решаться это не, не таким образом, как обычно. Это же стыковой момент истории. В стыковой момент истории сможет человек проявить Максимально себя Максимально жестко Придется проявлять себя максимально жестко Тому, кто хочет вас главить. Поэтому Президентом станет тот, кто способен стать полевым командиром Все Вот это главный критерий Главный, основной сейчас будет тот, кто может возглавить, говоря, какое-нибудь э, народное, так сказать, ополчение, вот тот и станет президентом. А кто не может, это не обязательно, что он должен создать народное ополчение, возглавить, потом стать президентом. Нет. Что, кто потенциал имеет, то есть сразу же видно, э, имеет человек потенциал создать народное ополчение или нет. Так что... Я могу сказать, загнуть пальцы, кто может быть президентом, да? Ну, честно говоря, не хочу этого делать. Да вы сами, я думаю, догадайтесь. Трус не играет в бейсбол, пишут, да. Так, так, так. У Путина не Голливуд, а Болливуд Да, но имеется в виду Болливуд это индийский Голливуд Где так все вот С песнями С такими и так далее И все так Нарочито театрально картина. картинно Дядя Слава, здоровья вам Остальное мы вам поможем сделать Надеюсь на это, спасибо большое Конечно у меня большая надежда на соратников Что когда начнутся серьезные Классовые бои что мы с вами не останемся в стороне, это очень важно будет. Спасибо, да здравствует революция, до свидания.